Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня я вам немножко расскажу про эм, для начинающих курсантов. Начинаем с первой камеры. Итак, что мы тут видим? Можно ключ сначала так поставить. Мы видим слева, значит, у нас X1000. Это называется сцепление. А как ее включить? Ну, сначала посмотрим. Тут от тысячи до 5000. тысяч. Она включается слева. Справа тормоза. А еще самым в правом углу. Это у нас э, газ. Для чего эти кнопки нужны? Мы видим посредине Это у нас э, мощность, мощность газа. От 0 до 1020 км в час. Но я думаю, никто так еще не доходил, если есть, конечно же, намеряем. Сейчас справа от нас у нас есть показатель бензином. Также рекомендуется, чтобы руль был ровный. Вот. Дальше у нас есть пульт управления. Он сейчас стоит на первой передаче. Можно сейчас его выровнять. Это в следующем серии мы попробуем, если вы поставите много лайков. Это у нас у нас подробности и есть функция включить и выключить. Есть ключ для этого, поэтому все для этого подходит. Также желательно настроить. Эм... Фары. сзади как-то вот а видите фары да именно зеркало можно конечно ровно поставить можно и вот так вот дальше мы наверно выходим и показываем вам как начинающий курсант должен все двигаться вот как же, смотрите, у нас тут что-то есть. Это не пробовал. Вот, вот у нас есть переключатели. Раз, тут, а тут у нас зажигание. А я думал все по-другому. Вот, значит, смотрите, что у нас тут есть. М -м я еще не пробовал. Это, наверное, сюда-сюда как-то. Это еще не в курсе. Так, у нас батарея заканчивается Нужно уже выходить Берем, конечно, свои, Себе всегда ключи Ведь тут у нас есть закрыть Если кто-то взломает, то это будет опасно Того, чтобы пухнуть машину Поэтому всегда берите с собой ключи Итак, мы с вами Теперь выходим Очень резкое движение Потом Сейчас просто жарко Внутри Потому что эм... начинающий курсант должен всегда вот начинать с этого обходить, чтобы посмотреть откуда машины идут. Может, конечно, наоборот, если машина тут стоит, это типа того правый борт. Если слева борт, то это наоборот. Так же самое. Входим. Вы должны всегда смотреть на машину, чтобы машину вашу не сбили. Это тоже главное правило. Нужно выйти посмотреть по-быстрому. Вот, мы сейчас выходим с машины. Значит, когда идем вот сюда, вот. И смотрим на машину. Потом мы с вами только вот заходим... Очень странно Закрываем И у нас получается Вот так Кстати, тут на ключе У нас есть магнит, не знаю, есть ли у вас Но должно быть ключ На того, чтобы открывать это все дело И кнопочный ключ Это легче, это обновление Вот, что у нас тут еще есть Тормоза, это сейчас он на нижнем Я думаю, всегда он должен быть Вот так вот я даже до сих пор еще не в курсе, как это все работает. Я думаю, когда тормоза, они должны быть выше, но он без тормозов. Итак, давайте еще расскажу, для чего нужно цепление. Это для того, чтобы, если будет горка. Сейчас не горка, поэтому... Эм, эм, эм. Блин, батарея заканчивается. Сама, Знаешь, это как э, бензин заканчивается, смотрите. Сейчас он не включен. Мы не будем заводить для старта посмотрим вот я вот до сих пор вот, не знаю в разных автомобилях. вот смотри если тут, тут странное управление нужно в этом разобраться что у нас еще тут есть смотрите значит камера есть точнее можно тут передвинуть назад нижний вперед это что было легче вот так вот. Можно тут говорить про инвестиции, кстати. У нас есть ролики про инвестиции. Это для того, чтобы прокачать себя. Можете про посмотреть. Есть инвестиции в криптовалюту. Всякое такое. Есть, кстати, машины, где два места, тут 4 места. Но это не важно. Вот. Что можно еще тут добавить? еще правила. Чтобы камерам, точнее фары светофоры фары нужно тоже включать делать. не знаю до сих пор как включать их вроде бы это функция эта функция вот Диза зеркало должно чтобы вы видели в конце э должно отображаться в конце вашей машины можно немножко подвинуть как-то вот так может. я не в курсе так же само так это тоже все тут настроено по подробности тут у нас передача R, значит назад двигаться сейчас стоит на первом если или на но на первом сейчас можно на второй включить потом сзади на третий четвертый есть еще такое правило вот, если вы не можно сразу со второй передачи, допустим, вы хотите третью передачу, сразу включайте пят, пятую передачу. Тут у нас есть выход, когда у вас вторая передача, вы тем самым нажимаете на, по срединке. Нужно как-то резко это делать. Вы можете сразу во вторую на пятую передачу. Вам нужно как-то вот так вот делать легко. Попробуйте. Чем больше вы тренируетесь, можно тысяча раз так сделать, тем и лучше. Вот, что нужно еще? Тут э, добавили много кнопок. Также ремень должен быть всегда Проверяйте там. Вот э, Кстати, а насчет вот этого? Вот. До скольки скорость? Тут не зря же написано километр в час. Настроенном. От 0 до 20 это первая, это если ехать на первую передачу, ведь не зря они совмещены. Вторая передача рекомендуется, когда вы разгоняетесь от 20 до 40. Также третья передача от 40 до 60, четвертая передача от...